Здравствуйте, мои родные, мои любимые. По вашим многочисленным просьбам я постараюсь записывать видео с полезной информацией, где кратко буду давать сведения о том, какая стихия дня конкретного, какие практики, ритуалы желательно делать или какие вообще нельзя делать в определенный день. Какие знаки нам посылает Вселенная в этот день? На что обратить внимание? Исполняются или не исполняются сны? Или на что на них обратить внимание? И, конечно же, а вот я еще что забыла, по-моему, написать в перечне. Это каковы энергии дня, то есть чего, откуда мы будем черпать нашу энергию? А в целом, конечно же, данные видео будут крайне полезны участникам клуба «Яркожители», потому что в этих видео коротких я буду говорить, что делать, а как делать, вы уже будете находить в клубе все практические рекомендации. А здесь это такое направление. Тем не менее, эти видео будут полезны для всех абсолютно людей, потому что, ну, ну, если не в клубе, то, может быть, у вас есть уже какие-то ваши практики, ваши ритуалы. Опять-таки, я даю со всеми секретами, со всеми ключами, со всеми объяснениями, когда, в какой день, в какое время даже желательно делать ту или иную практику. Так что мои волшебницы, мои любимые яркожители, мои клубнички от слова «клуб», мы вот попробуем с вами такой формат, потому что для вас это сейчас крайне полезно. Итак, мои любимые, 10 июня 2019 года. Стихия Земля. Практики и ритуалы, которые рекомендую я делать в этот день, это любая магия мудрости и познания, раскрытие ментального потенциала, на развитие интеллекта в целом обучение чему-либо. То есть сегодня вы можете обучаться чему-либо, открытию ментала или открытию своей мудрости, познания. То есть вот это энергии дня, которые будут способствовать любым вашим практикам. Также сегодня хороши будут любые денежные и урожайные практики, ритуалы на рост ваших доходов, на переход на другой финансовый уровень. Вы можете делать в этот день... Любые талисманы на богатство, вазы, шкатулки на богатство. Мы с вами проходили практику или в клубе, или вы можете начать ту, которую мы в прошлом месяце делали, в день, когда луна в близнецах, там вы найдете табличку денежной дорожки, и потом вы посмотрите завершающий ритуал этой денежной дорожки. То есть вот сегодня, 10 июня, вы тоже можете начинать. И еще 13 июня там схожие будут энергии дня, тоже вы можете начинать. Сегодня вы можете, 10 июня вы можете делать все, что будет касаемо вашего бизнеса. На рост, на процветания вашего бизнеса, любые практики, ритуалы на удачу, на благосостояние, скажем так, на сытую жизнь, в достатке и в благополучии. Сегодня прекрасно будут практики на примирение, примирение с собой, познание себя, открытие осознанности, на примирение с другими людьми, с миром в целом, гармонизация отношений. Может быть, сломанных ссорой. Опять-таки, я не даю рекомендации по приворотам, отворотам, э, магии вот как, какой-то такой. Я все-таки за э, осознанность и за магию намерения. Это самая чистая, самая экологичная магия и самая сильная, мои родные. Когда вы э, создаете правильно намерение. Опять-таки, как это делать? Это в клубе Ирка жителей и на моих занятиях, которые мы открываем для участников клуба ИРК-жителей. Вот, 10 июня стоит избегать магии на путешествия. Это вредно, это опасно, не надо, мои родные. Где вы можете черпать, в чем вы можете черпать энергию? Это обучение, это получение знаний, это работа с информацией, это а, чтение, а, особенно какой-то литературы, где вы будете что-то познавать. То есть не газета, не романы, не детективы, а именно что-то, где вы будете получать информацию и получать знания. А, вообще сегодня прекрасно даст вам энергию любая работа с книгами и с бумагами. А, новые начинания сегодня благополучны. Поэтому пользуйтесь этим днем. Сегодня великолепно будет начать денежную дорожку. Я опять-таки напоминаю, что информация об этой практике, которая будет длиться месяц, потом делаете завершающую практику. Все это подробно рассказано у меня в клубе в «Луна в Близнецах». Там вы найдете эту табличку. Если не найдете, пишите, подскажу. Потому что сегодня все начинания будут прекрасны, особенно темой денег, благополучия. Сны сегодня будут осознанные, во сне вы можете попросить ответ, получить его во сне, может быть, он придет вам ответ чуть позже, но вы обязательно получите ответ. И сегодня также можно получать ответы через ну, гадание, так скажем, да, обращаясь к таро, к рунам, к ясновидению. Я буду делать заранее вам прогнозы на несколько дней, поэтому вы также сможете скорректировать дни консультации для того, чтобы получить более четкий ответ. То есть это дни, когда вы можете не просто получить более четкий ответ, но еще и услышать его. Поэтому это дни благоприятные для получения рекомендаций любых астрологических через Таро, через Ясновидение, через Руны, как вы больше предпочитаете, опять-таки, записывайтесь ко мне на консультации, это будет благополучно сказываться, и каждый день я вам буду давать подобные рекомендации. И, конечно же, я жду в ответах ваши комментарии, полезны ли вам такие видео, насколько они вам будут интересны, полезно записывать ли их далее, тратить ли на это мое время и, в общем-то, ваше время тоже, потому что вам, ну, Будете слушать, не будете, в общем, важно именно ваше мнение, потому что то, что я делаю в своих соцсетях, в YouTube, это для вас, мои родные, для себя я и так знаю, для себя я и так рассчитываю, поэтому мне очень приятно ваша обратная связь в виде лайков, репостов, делитесь максимально с друзьями. И, конечно же, пишите комментарии и в комментариях задавайте свои вопросы, на которые я с удовольствием буду отвечать где-то письменно, а на самые интересные вопросы, которым вот, интересно будет осветить, я буду записывать видео ответы, которых буду более объемно отвечать на ваш вопрос. Все, мои родные, с 10 июня мы закончили, ждите видео на следующие дни. Пока-пока, и я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми.